Всем привет, с вами Александр Гусев, и сегодня у нас обзор прошивки Cyanogen Mod 10.1 Baydania, основанный на Android 4.2.1, build от 11 февраля 2013 года. Android 4.2.1 дает о себе знать уже с экрана блокировки. Теперь вы можете добавлять сюда свои виджеты. Это может быть плеер, погода или что-то другое, что вы захотите. Непосредственно с экрана блокировки можно сразу перейти в камеру. И давайте посмотрим изменения в камере. Теперь э, область фокусировки круглая. По-моему, раньше она была прямоугольной. И зажатием на экран э, вы сразу можете перейти в настройки, э, увеличить или уменьшить зум, поменять камеру или настроить вспышку. На рабочем столе, собственно, ничего не изменилось. Э, часы стали, по-моему, 4, они такие только на 4, 2, 1. То есть это тоже виджет, виджет стандартные, которые шли уже с этой прошивкой. Зайдем в меню, пройдемся по настройкам маленько. Плавность на высоте. Так, настройки вот они. Зайдем в настройки о телефоне. 421. Так. Вот она. Вот бобы всеми любимые каждый наверное кто заходил кто делал обзор на эту прошивку делал вот так, такое ну бабов мы не будем дожидаться так закроем это так вернемся в настройки в телефоне настройки я не увидел никаких изменений настройки цен циан, ген мод точнее Джелибиновские. все такие же остались официально кстати, наш телефон не поддерживает ни 42.1, ни 4.0.1 прошивки. Так что придется пользоваться кастомами. Так, в настройках минусы. Э, нельзя становиться.. Так, не туда я зашел. Точкой доступа Wi-Fi. Ну не буду я. Телефон обычно перезагружаться начинает. Так, что еще нельзя? М нет всплывающего окна после режима полета. Так. Что мне понравилось, это подсветка кнопок. Как на стоке она вернулась. Ура. Ну так, из фишек Android 4.2. Наверное, я вам все показал. Ой. Самое любимое, наверное, что вот вы заходите, уйдитесь. Где же шторка, где же шторка? Шторки теперь нету. Точнее, которая как нам привычно. Теперь она вот тут скрывается. Мне очень понравилась. Правда, очень удобная эта штука. Сюда вы также можете добавлять свои настройки. Так, закроем. Давайте посмотрим. Ну, не знаю. Давайте зайдем в браузер, ради интереса. Браузер. Такой же обычный. Ничего тут сверхъестественного нету, просто посмотрим. Так вот, все открылось. Горизонтальный режим. То есть вы заметите, даже переход в горизонтальный режим, и вертикальный, стал намного плавнее. Вот еще раз. Ну, очень плавные переходы, это радует. Так, -с. давайте посмотрим, давайте запустим собой Surf. Не знаю, в игре я мало играю, так что я особо, когда ставил прошивку, на игры тут не обращал внимания. Но для вас покажу. Как самый популярный, запустим Subway. Также у меня появилась возможность сделать сравнение iPod Touch четвертого поколения и Honor. Так что, если вас заинтересовало, пишите комментарии, влс, ставьте лайки, если хотите увидеть сравнение этих двух гаджетов так ждем ждем побежали ну незначительные лаги есть не знаю по моему они такие давнут но хотя лагает тут покруче чем на прошивке которая стояла у меня раньше сами можете заметить так в общем выходим еще, кстати, что я заметил, не знаю, новое это или нет, но теперь можно одним нажатием на экран закрыть все приложения. По-моему, этого не было. Также не нравится мне, вот, что тут минус. Вот когда ты заходишь, закрыть приложение, допустим, ну вот, открыли мы почту, но вот сейчас не сильно так лагает. но в общем, тут становился темный экран, как бы переход в этот режим, и там были лаги. Также лаги тут есть на кране разблокировки. Вот, то есть я листаю, а он не реагирует. То есть вот видите, все. Не знаю с чем связано. Вот. Вы сами увидели это. Ну все, разблокировались мы. Так, что еще вам показать давайте зайдем в галерею так посмотрим загруженную ну не знаю что тут смотреть даже не знаю ну, кстати почему не в полное разрешение сейчас посмотрим как-нибудь высокого разрешения фотографии так. Ну, допустим. Ну, в общем, не знаю, с чем связано это. Наверное, потому что разрешение этих картинок под рабочий стол Хонора, поэтому не могут в полную кран прогрузиться и остаются вот эти боковые полоски. Так. Что вам еще показать? В принципе, из фишек Android, наверное, больше ничего нет. Если что-то заметить, что я не назвал, напишите в комментарии. Профили, так, настройках, все тоже. В общем, я поставил эту, вот вы могли заметить переход в черный экран. Я поставил эту прошивку, потому что у меня были экстренные обстоятельства, я кое-что неладное в CVM-моде сделал, и у меня слетела прошивка я поставил экстренную эту прошивку посмотреть ну и остался на ней несмотря на незначительные лаги так давайте пройдем антуту ради интереса Сма... несмотря на незначительные лаги прошивка хорошо себя показывает хоть она и сырая 4770 ну не знаю сейчас пройду тест кривас <coughs> давайте отложим телефон Прошивку еще раз хожу, хочу сказать, что хорошо себя показывает. Так, не забывайте, пишите в комментариях, что хотели бы увидеть игры, не знаю, ну пишите все равно игры. <coughs> Может быть с меню прошивку, если надоест это. И там уже можно будет посмотреть, э, ну то есть ваши отзывы. По играм что именно хотели бы увидеть так прошло 4 процента не знаю чем вас развлечь покажу вам кстати вот на днях пришла мне такая примочка это джелли линз она называется как jelly бин только линз давайте посмотрим это так обзор в обзоре у нас будет так покажу вам на ипоте так секунду ну, то есть вот как-то так не знаю как там видно в общем так вот она отвалилась <coughs> Так. что-то он тут у нас <coughs> долго сильно идет 10 процентов только прошло ждем ждем ждем <coughs> так в общем сейчас я ставлю на паузу потом смонтирую видео и покажу вам результаты